Всем привет! Сегодня мы в гостях у степь, и мы будем отвечать на комментарии, которые вы оставляете под нашими видео. И мы их заранее не чекали специально, и сейчас в лайв-формате, чтобы было интереснее всем нам. Ты уже представляешь, какие будут комментарии на самом деле? Нет. А мне кажется, будет интересно. Будет интересно. Это прожарка. А мы не представились. Меня зовут Фикус. Меня зовут Адам. Это мне пишут. <сcoff> Это <сcoff> мне такое пишут. А, цитирую, мне кажется, что ты моя неродная сестра, потому что у меня есть сестр, у меня есть ситер, и у ее есть популярная сестра. <свес> можно мне энциклопедию по реакциям на <свес> <свес> такие комментарии, пожалуйста? Адам, можно стать вашей Евой? Чисто, я, я, я не знаю, какие на эти комментарии. Друзья! Так оригинально, потому что раскрою вам секрет. Это будет нонсенс, да? Я это скрывал всегда, да? Адам, меня так не звали с детства. И с момента, как я себя переименовал сам на имя Адам, все начали шутить вот этим... Адеева! Серьезно? Где я хотела... Ева? Блин, я хотел тебе это сказать, когда мы только познакомились. Почему вы выбрали Н ⁇ или вот вот можно стать твоей Евой, Ева, Ева, Ева, Адам Ева, Ева, Ева, Ева. Нет, нельзя. Ты мог просто сказать это в начале самого, знаешь? Нет, нельзя. Все. К надо вести, хорошо? Следующий комментарий. Я, кстати, видела этот комментарий. Следующий, я его читала сама. Это под видео с фотками из Барселоны. А, ответьте, пожалуйста, откуда у тебя такие деньги на это? Я хочу с мамой полететь, а то всю жизнь работает с 9 до 9 и никуда не выходит. Никуда не mm. выходит. Да. Через. Мы месяц? не взяли бы его Вот. Типа. Я закончил 9 классов, так не считается. Ты сколько закончила? 11. Вот и Типа. Ответьте, пожалуйста, откуда у тебя такие деньги Ребят, надо работать, типа. Um, быть ленивым Это не круто, понимаете Вы должны вставать в 7 утра Потом идти на пробежку Потом в 9 тренировка И так далее, потом Овсяная каша на завтрак. Ну, типа, вот такие мелочи строят Не забывайте вас. добывать авокадо, какую-нибудь стружку, пфэхуа, для того, чтобы разбавить ваш рацион. Потому что ты реально все это делаешь? Типа, можно так пожалуйста, типа? Выйди, пожалуйста, мы обычные люди, мы просто живем. Мы просто живем. Хорош, хорошо. Как начать сниматься в тайских драмах? Я не могу сняться в казахстанских сериалах никуда. Позовите, пожалуйста, нас сняться в казахстанский сериал. Да, мы хорошо отыграем тупых тупилов. Нам играть не надо будет. Ладно. Кстати, я тебя видел в аэропорту Алматы 29 июня примерно в 8 часов утра. Я в Турцию летел. Я рада за Не был, поэтому не надо тут выпендриваться всяким. ты врёшь? Ты вчера туда вернулся, блин. Ты же просил сегодня рассказывать никому. Вырежьте это. Моя сестра зовут Жанна. Это итальянское имя или французское? Говорит узбечка. Откуда она знает? Почему предъявляют за сестру? I don't know, bitch. What the What the fuck is wrong with you? А пойдем тут я? Почему? Это, типа, мои комментарии, но Света комментирует их. Типа, можно его, пожалуйста, из студии? Ладно, ты пока ничего, пойду погуляю, да? Да, это был последний комментарий. А, да? А, нет, еще один. Англичан был какие-то на бани. Почему это так в тему сейчас? И Баты просто космос. Спасибо. Откуда он? А, я не тот комментарий читаю, да? Да, кажется, не видно, но Ты, в принципе, есть... что-то не то по жизни делаешь, есть такое? Так, мне тут пишут комфортик, комфортик, I'm но sorry. я езжу на эконом просто, окей? Okay? Вам кайфово, да? А у нас землетрясение. <laughs> Нет, давайте без сверчков, это уже не в тренде, ребят, сверчков уже никто не устанавливает. Типа. А, я до сих пор вставляю вот это Можно вот общий вопрос, вы чувствовали землетрясение? Нет. Я не спал в этот момент, я не спал. Ой. Факт, я не спал и я не спал. Понимаете, как хотите. Я не чувствовал этого землетрясения. Тоже. Ко мне зашла моя соседка Настя и говорит, ты чувствовала землетрясение? А она такая паникершая, я говорю, нет. Мы смотрим на люстру, она не шатается, все нормально. Она говорит, нет было землетрясение, ты не понимаешь. По-моему, оно в Таразе только было, нет? Мама, тебе типа. Ты была в Типазе по... в это время? Нет, мама все была. Мне просто пишет, мама, у нас землетрясение. такая, а мага. У нас нет, у нас спокойно. Мама пишет. Да. А ты говоришь, а у нас нет. Типа. Ну, мама, тебе печь мяч стоит спали. Разблокируйте телефон, пожалуйста. Слухая Диана Каркунова. Ты чё, это моя крошиха. Блин. Это когда-то была такая блогерша в Она до сих пор классная. Да. Она классная? Она Спасибо может... тогда. Ты можешь посмотреть, как она выглядит. И Можно? На вашем телефоне. Я на него подписан. Почему ты живешь в Safari, Как она говорится? Диана. Диана Каркувнова. Сейчас как мама моя Посиди. Ты нажимала, блин, тут, блин, мне телефон остался. Можно я прочитаю, что он вбил? Леди Диана. <смех> <смех> блин, ладно, не стоит. Первая так. серия. Так, Диана Каркунова. <смех> Каркунова, Пов, твоя мама. Вот эти ваши айфоны как? Боже. Какой ужас. В каком веке ты родился, да? Так. В каком веке ты живешь, давай с этого начнем? 21. Не вывозишь, да? <смех> <смех> <смех> вот это... Ой, я уже старый девушек этих мемов всяких. Ну. Она очень красивая. Я заметил, что меня всегда сравнивают с людьми, с которыми у меня похож вот эта часть лица. Глаза и нос. Кто там в списке? лица. Ну иногда меня с такими, знаете, людьми сравнивают. Я думаю, ну реально я так выгляжу. Ну глаза свои похожи. Да. Скажите. Теперь я тоже вижу способ, <свот> <свот> <свот> как это работает. <свот> Мы как брат <свот> и мистер. комнаты, вообще все одинаковые. <свот> я бы угарнула, блин, давайте такой скетч снимем, это очень смешно будет, мне кажется. <свот> Чем <-то, свот> ты просто Тиану Киркуловну похожа на меня, кажется? Вам не кажется или кажется? Я хочу показать топ-3 человека, с которыми меня сравнивают. Давай. Типа, внешне. Итак, топ-1. Твоя подруга Диля, тиктокерша, психолог, как я понял. Uh, очень сравно, очень, очень часто меня отмечают под ее видео. Есть даже очень залайканный комментарий. Uh, там было около тысячи лайков на комментарий о том, что мы... То, что я ее сын, это моя потерянная мать. Но, друзья, у меня другая мама, но я подписан на нее. Шикарная женщина, я смотрю, думаю, да-да-да! Это не похоже на мою жизнь. Но я бы хотел так. Вот, следующий топ. Сейчас я вам покажу. Тимартов. Дорогие друзья, мы не один и тот же человек. Я Вообще. всегда думаю, что это один и тот же человек. Реально? Нет, она так не думала. Скажи, она так не думала. Вот. Мы разные люди. Да. Поверьте, у нас разные родители. И еще. Да -да. <смех> Хорош. Очень часто, друзья, очень часто меня прямо отмечают под этим видео и говорят, это ты, маленький, да? Еще мне в директ пишут, это скажи честно, маленький. это ты, да, когда маленький был? Хорош. Вы что, угораете, что ли? Окей, а меня сравнивают только с одним человеком в этой жизни. Я покажу вам вот так. Я вижу, смотрите. В камере. Реально? Больше ни с кем не сравниваешь? Нет, больше ни с кем. Только с ним. Больно, наверное, <сёк> тебе живется. Ну так. Терпимо. Еще раз тебя увижу и снесу. То есть одного раза меня увидеть не хватило, да? Еще раз. Надо вот второй раз меня увидеть, чтобы. То есть на все, все настолько плохо. Короче, вот мне интересно людям, типа, реально нечего делать Почему нельзя просто пролистать И не тратить свое время на это Я никогда в жизни не оставлял Я никому вообще не пишу комментарии Мне кажется, это такое тупое, знаете Такое тупое Такая тупая Сейчас всех тут оскорбила, короче Такие и потом тупые Окей, это просто тупая трата времени, окей? Согласен есть ну, это объективное мнение и есть необъективное мнение. И объективное мнение тоже может казаться, знаете, типа ты говоришь, это был перебор. Я, например, что-то снял, да, на кого-то обозвал, кого-то что-то, я говорю, это перебор, я пишу, это перебор. Я не оскорбляю никого, потому что это факт. А? Мы сейчас перейдем в политику <связать> да, да, и так далее. Но... Все, что в этом мире можно затронуть, мы сейчас затронем вот в этом коротком 15 секунд на видео. У нас подкаст с <связать> <связать> <связать> Какого Давай. Если вы хотите нас увидеть в подкасте, ставьте лайки и не пишите комментарии. <связать> <связать> не надо обязательно. Всем пока. Это был Фикус и Адамьо. Ужасное завершение. Давай еще раз. <связать> А как? Давай ты. Окей, моя пусси-герл, сэнди. Еще лучше. Это ужас. моя фирменная фраза. Какой ужас. Ты не Где ты ее взял? <реклама> Все, наконец-то Фикус ушла. Мы можем продолжать теперь подкаст. Ну, уберите стульчик, пожалуйста. отсюда вот Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Фикус, не обижайся. Любовь моя. Иди сюда.